Ну вот, друзья, деньги мне поступили. Плюс 495 тысяч рублей выплата с проекта FX Company. Проект платит. Всем привет подписчики и зрители моего канала, я успешно продолжаю зарабатывать в самом мощном проекте FX Company. Друзья, я вам напоминаю, что 27 марта был рестарт проекта, до этого проект отработал ровно 3 недели. В этом проекте у меня есть активные депозиты, по ним у меня начислена прибыль. И прежде чем я сделаю выплату с проекта, мы разберем тарифные планы и посмотрим статистику, как она изменилась на данный момент. Система нам предлагает заработать от 200 до 777% за 67 часов. Начисление каждые 5 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Статистика компании. Проекту доверяют почти 17 тысяч человек. Проинвестировано более 223 миллионов рублей. Выплачено более 143 миллионов. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату и создать новый депозит. Вау! Друзья, в этом проекте можно заработать абсолютно без вложений, либо иметь дополнительный доход к своей инвестиции, то есть зарабатывать на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет ровно 100 тысяч рублей. Лично я проинвестировала в этот проект более 2 миллионов. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 11 миллионов рублей. На балансе у меня 835 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта и создам новый депозит. Платежную систему я выбираю PR, сумма для вывода 500 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. И предыдущие проекты от этого же админа отрабатывали более месяца и все стабильно выплачивали. Ну вот, друзья, деньги мне поступили. Плюс 495 тысяч рублей выплата с проекта FX Company. Проект платит. И так как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Захожу на последний тарифный план, то 777% за 67 часов, начисление каждые пять минут. Инвестируя 50 тысяч рублей, прибыль моя составит 388 500 рублей. Каждые пять минут я буду получать по 485 рублей. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 50 тысяч рублей успешно создан. Также вы видите мои отработанные депозиты в этом проекте. Так что, друзья, не упустите возможность заработать вместе со мной. Желаю всем удачи. Всем пока.